Подожди чуть-чуть. Так, папа, с Богом тебя фотографируешь? Я на видео тащу, снимаю. Бедный ребенок. Детский труд карается законом. давай, деда будет помогать. давай. Ну, теперь хоть повернись. О, мордашку сняла. Все. Да? да, а то есть Да, едешь. Нет, я сейчас случай. Да, Вот, сегодня приехал. приехала. А да, тут я...